Всем привет! Мы рады приветствовать вас на нашем канале, на котором мы рассказываем о ремонте и строительстве своими руками. Сегодняшний выпуск мы посвятим установке металлических дверей в стену из газобетонных блоков и утеплителя в виде пенополистирола. Такой вариант считается наиболее популярным при строительстве дома и если у вас использованы другие материалы, данный способ установки наверняка тоже подойдет. Для установки дверей нам понадобится перфоратор, буры строительный уровень, монтажная пена, минеральная вата, шуруповерт, деревянный брусок, топор, дюбеля или анкера, сантехнические болты диаметром 12 мм. Возможно, вам понадобится гвоздодер и немного других сопутствующих инструментов, которые вы увидите в данном ролике, например, сварочный аппарат, электроды, болгарка, Стальная пластина. Нами были взяты металлические двери среднего диапазона. Как правило, на всех дверях имеется стандартное отверстие под монтаж каркаса длиной проем. А такие отверстия рассчитаны под бетонную конструкцию квартиры многоэтажного дома, и не всегда за счет них получается произвести монтаж в жилом частном доме. В нашем случае фасады здания утеплены. Пена полистиролом, и как следствие, произвести установку за счет стандартных отверстий просто напросто не получится. И даже если бы утеплителя не было, пришлось бы сверлить отверстие близко к краю стены, что не есть хорошо. Если фасад здания не бетонное, а сделано, например, из стенблока или газобетона, поэтому первым делом строители приваривают металлические пластины, коробки двери, так называемые уши за счет которых мы переставим зону крепления каркаса дверей на необходимое нам расстояние, для того чтобы крепление двери располагалось прямо посередине дверного проема. Расположение и количество пластин определяем самостоятельно. Главное, чтобы их было достаточно для надежного крепления. Делаем отверстия на пластинах, с одной стороны, под болты для более надежного крепления пластин, и с другой стороны подкрепление самого каркаса. Следующим шагом необходимо утеплить наши двери, чтобы через отверстие не проходил холод и не задувал ветер. Для этого нужно заполнить пустоту в каркасе дверей любым утеплителем. Мы рекомендуем минеральную вату, так как летом на воздействие температуры она никак не реагирует и тем самым не будет давить на дверь, рассыхаться или скапливать конденсат. Но низ каркасов все же лучше утеплить более твердым утеплителем, чтобы добавить жесткости на порог, так как периодически на него могут вставать или ставить что-то тяжелое при ремонте. После того, как утеплили каркас, можно производить его установку в дверной проем. Для этого нам понадобится деревянный брусок для подгонки двери, уровень, перфоратор и дебеля. С помощью деревянных брусков делаем опору, на которую будем ставить дверную коробку. Выбирайте высоту опоры, учитывая толщину напольного покрытия и высоту порога дверной коробки. Когда напольное покрытие подразумевает массивную тоску или керамогранитную плитку, скорее всего нужно будет установить дверную коробку немного выше уровня пола, если позволяет дверной проем. Высота дверного проема, а также высота стяжки пола рассчитывается при проектировании дома. Ставим каркас на опору. С помощью уровня примеряем каркас в дверной проем. После того, как убедили, что каркас стоит ровно по уровню, делаем отверстие на фасаде под дюбеля, на который будет держаться каркас двери. Забиваем дюбеля в отверстие, закручиваем сайт болты. Сначала фиксируем каркас по углам, а затем по всему периметру. При необходимости добавляем жесткости. Зазоры между крепежом и фасадом забиваем в деревянные клинья. С помощью этих клиньев можно немного скорректировать расположение каркаса в дверном проеме. После того, как произвели монтаж каркаса, можно закидывать дверные петли. Проверяем. Если все хорошо функционирует, можно приступать к последнему этапу. Это задувание щелей и монтажной пены. Равномерным движением наносим необходимое количество пены до полного заполнения кустов. На этом установку дверей можно считать оконченной. Финальными этапами будет считаться декоративная отделка со стороны улицы и монтаж откосов со стороны помещения. Если что-то осталось для вас непонятным, поэтапный план установки дверей мы оставили в описании под этим видео. Или можете почитать статью на эту тему с пошаговой инструкцией и иллюстрациями на нашем сайте orichon.su. Ссылку мы оставим в описании. Если видео было для вас полезным, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а также оставляйте комментарии, о чем мы хотели получить подробный обзор в следующих выпусках. До новых встреч. Пока.